Всем здарова всем привет. В общем-то очередная мотор распаковка. Хотя приспособление вот и для машин можно активно использовать. Значит, вот такая вот чудная штукенция пришла. Что там внутри? Там внутри будем распаковывать, сейчас узнаем. Ставим опять сюда нашу чудную И вот тут еще вот. Вот такая. визуально похожа на обычную реле вот такая вот штука пришла визуально похожа на обычную реле функция реле она конечно тоже выполняет но основная ее функция это GPS трекер а, то есть всегда можно отследить где находится ваша техника мотоцикл там или машина а, вот про ее установку я сниму еще дополнительный видосик а, покажу как ее ставить как ее настраивать и сделаем это отдельно Стоит она не так дорого. Безопасность вашей техники, мне кажется, стоит намного дороже. Вот ссылка внизу будет под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Внизу в комментах пишите, как вы обезопасиваете свою технику. До скорых встреч. Пока-пока.